Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео я хочу представить интересный проект. Это у нас получается как обменник, называется Bitpapa. В общем, здесь у нас максимально быстрые анонимные переводы. Можно заключать сделки, то есть вывести ваши биткоины на киви, эфир, там, либо точно так же наоборот купить эту же криптовалюту через Приватбанк, Сбербанк, Тиньковбанк через Киви. И все это можно будет делать максимально быстро, анонимно, даже без регистрации. Тут можно и зарегистрироваться, и зайти через Телеграм. Точно так же это все можно делать и без регистрации, анонимно. Можете потом посмотреть краткий гайд о том, как это все примерно работает. Создаете, скажем так, ордер на обмен э, вашего фиата, допустим, на биткоины. Либо вы сами создаете ордер, либо вы смотрите у людей ордера и выбираете, который для вас более удобный и для вас подходит. А, в общем, я зашел через Telegram. Здесь есть профиль, здесь можно купить, можно продать. А, здесь также есть бонусы, есть реферальная система. Также можно будет себе настроить защиту аккаунта. Основной аккаунт я свой показывать конечно не хочу. Не буду сливать свои данные о покупках и продажах. Но для скажем так быстрого обмена и для разных сфер бизнеса это будет очень удобно. Можно будет обойти налоговую инспекцию. Купил, продал, перепродал, в принципе это будет очень выгодно и очень полезно допустим создаем э, ордер там допустим на один биткоин э, в рублях хотим получить денежку, страна допустим Россия, там я не знаю э, ну, можно выбрать любой банк, там банков этих целая куча, то есть какой вам нужно тут вы можете выбрать и сразу же потом у вас начинают выпадать варианты если вы хотите купить показано у каждого человека, допустим есть определенные там количество сделок там разные суммы на которые он проводит сделки точно также идут еще отзывы отзывы все реальные люди довольны то есть бабки приходят быстро и, и никакого здесь мошенничества нет так как проект битпапа он выступает скажем так как, как гарант то есть Создали заявку, вы перевели денежку, все проходит через данную систему. То есть не получится так, что кто-то вас кинет, вы работаете через данную систему. Нажимаете, допустим, купить и все. И дальше потом, скажем так, продолжаем сделку. Можно в чате это все это будет списаться. То есть здесь 4 этапа, 4 это уже полностью получение подтверждения, то есть кому нужно будет провернуть какие-нибудь интересные схемы, здесь это можно сделать анонимно и без лишних заморочек. Также есть инструкции, как это все делается, можно будет посмотреть еще короткое видео. Как по мне, это очень, скажем так, привлекательный ресурс с тем, что сейчас в России с криптовалютой бывают разные нюансы в плане того, что там то прикрыли, то 5 открыли, никак они определиться не могут, что им надо. Но, тем не менее, здесь это можно все провести максимально анонимно. Бонусная программа. То есть, можно создать свою ссылку, делиться этой ссылкой с друзьями. Они будут совершать сделки, вы будете с этого получать определенный процент. То есть, точно так же есть все часто задаваемые вопросы какую выплату я буду получать, что такое, там, допустим, данный проект означает, как производятся выплаты, что можно делать, что нельзя делать. Максимально все просто. Точно так же можете заходить в Telegram, ВКонтакт, на YouTube и следить за новостями данного проекта. По партнерской программе можно создать до 10 ссылок. Точно так же свою ссылку можно будет распространять. И чтобы было вам намного проще потом отследить трафик, с какого сервиса у вас больше идет приток людей, которые будут использовать данный сервис, и вы на этом сможете заработать денежку. То есть выплаты здесь моментальные. И также получаем 50% от заработанной сервисом комиссии. Также уровни рефералов идут. То есть если вы вникнете, вы можете даже сами не торговать, не покупать, не продавать, а просто развивать свою реферальную систему, которая принесет вам хорошие деньги. Люди будут этим сервисом пользоваться, сервис хорошо себя сейчас зарекомендовал и начинает активно развиваться. В общем, вы выбираете для себя сами, либо для своего бизнеса используйте данный сервис, либо работайте по партнерской системе и поднимаете бабки в общем ребят у меня на этом все напишите свои комментарии что вы думаете по поводу данной системы поддержите видео лайком подпиской на канал всем удачи всем профита, всем пока